Здравствуйте! Пришло время заняться обломкой зеленых побегов винограда весной. Для чего это нужно, спросят многие начинающие виноградари. Когда я начинал заниматься виноградарством, то не обращал внимания на двойники и тройники зеленых побегов, которые свободно росли на виноградной лозе. Соответственно, была загущенность виноградного куста и грозди винограда были небольшого размера. Со временем наша углубляться в подробности познания этой лианы и на практике применять те полезные советы виноградарей, с которыми они охотно делились со зрителями. Вот и я сегодня тоже решил поделиться своим опытом, как правильно нормировать виноград побегами, чтобы избежать ошибок при выломке двойников или тройников. Вот на этом виноградном кусте, Лора, мы наблюдаем роз зеленых побегов, с которых мне придется формировать 4 рукава для дальнейшей полноценной нагрузки винограда. На некоторых лозах может закладываться соцветие для плодоношения винограда. Как узнать, какие виноградные побеги дадут урожай, а какие нет? Вот на этом побеге появился усик, который свидетельствует, что на нем не будет плодоношения. Если в местах прорастания двойников или тройников мы такое наблюдаем, то этот побег необходимо выломать. Он все равно не принесет плода. Только из основной почки происходит закладка соцветия на плодоношение. Сейчас мы перейдем к другому виноградному кусту и посмотрим, как определить, какой побег будет давать на плодоношение. Первая выломка двойников и тройников мной ранее была произведена, но возможны еще и пропуски. Я не думал на эту тему видео выкладывать, но сегодня я решил помочь начинающим виноградарям избежать тех ошибок, которые я допускал в свое время, не имея опыта. Сейчас мы рассмотрим какие виноградные зеленые побеги необходимо оставлять, а какие выламывать. Вот видим зеленый побег на виноградной лозе. Вот зеленый побег и на ней узку первоначально нету. Пошли завязи, соцветия на гроздочке. И здесь так же самое. Вот эти побеги, которые вот именно мы видим в завязи, соцветия, мы их оставляем. А как узнать? Вот здесь я уже повыламывал. Но для начинающих виноградарей лучше не спешить с этим, пока не появится три листочка или четыре. тогда только завязывается, в зависимости от сорта винограда, соцветие на плодоношение. Поэтому необходимо подождать с обломкой зеленых побегов винограда до появления соцветия или усика. По этим признакам мы узнаем, на что способен этот зеленый побег. И только после этого приступаем к обломке лишних двойников или тройников. Теперь на примере покажу вот этого узла развития почек. Вот видим здесь двойник, этот нижний, его можно и оставить, если небольшая нагрузка. А вот здесь двойник мы видим, что на этом более развитом побеге уже есть соцветие, мы его оставляем, а этот маленький, здесь ничего нету. Мы его можем в таком неразвитом состоянии выломать. Если мы убедились, что здесь есть соцветие, тогда этот побег необходимо выломать. Этот мы не знаем. Если он будет без соцветия, аспераусик пойдет, мы его тоже выломаем. А если будет соцветие, мы его можем тоже оставить. Потому что весна была непредсказуема, много почек у меня вымерзло, и поэтому нагрузка здесь будет неполноценной. Поэтому мы его можем оставить для полной нагрузки, которая необходима на данный куст. Вот здесь мы наблюдаем, что с одной почки вышло два зеленых побега. Один сильнее, вот этот растет, и на нем появилось соцветие. Вот этот побег мы его и оставим. На этом побеге мы видим он слабо развитый, и на нем соцветий нету. Мы его смело можем выломать. Вот так берем аккуратно и выламываем. Пока он зеленый, он хорошо поддается обломки, поэтому не надо. Сожалеть, что мы лишнее выломаем, лучше выломать на ранней стадии, чтобы ему было не так болезненно, и этот будет развиваться лучше, чем вдвоем. Вдвоем они будут делить одни и те же самые питательные вещества, которые необходимы для одного побега, они будут делить между собой. Поэтому пусть лучше развивается один побег, на котором есть соцветие. Так будет лучше. К обломке зеленых побегов необходимо приступать обдуманно и приняв правильное решение и только тогда можно обламывать их теперь рассмотрим вопрос о нормировке винограда побегами зеленые побеги оставляем друг от друга около 10 сантиметров ближе нежелательно 10-15 сантиметров достаточно а потом будем уже когда Побеги эти достигнут определенного возраста, и мы будем видеть, какие грозди в нас будут наливаться. Лишние просто будем выламывать, давая ту нагрузку, которая необходимая по сроку данного куста. Если виноградный куст у нас молодой, то соответственно и нормировку нагрузки плодами будем уменьшать. Если куст уже 4 года и более, тогда можно нагружать полную нагрузку на данный куст, которая разрешается на него. С вами был канал «Делаем сами». Надеюсь, это видео было полезным. Теперь у кого стоял вопрос, как узнать, какие виноградные побеги дадут соцветия и в дальнейшем урожай, а какие нет, какие необходимо выламывать побеги, а какие оставлять, просмотрев это видео и сам может это сделать. Кто желает получать известие о добавленных мною новых полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю богатых урожаев и принятия правильных решений по обломке и нормированию зеленых побегов на виноградном кусте. Удачи! До свидания!